Привет. Есть последний важный вопрос, которого мы вообще не касались на протяжении этого курса. И он настолько большой, что либо ему нужно посвящать отдельные, наверное, пару длинных модулей, либо кратко и бегло коснуться его только в одном уроке. Я выбрал второй вариант. Потому что для микро и малого бизнеса, как показывает моя практика, это не самая ключевая проблема. Проблема ценообразования. Даже не проблема, а задача. В то время как для крупного бизнеса работа маркетолога почти всегда связана с огромными таблицами товарных категорий, с ценообразованием, с анализом цену конкурентов, кластерным анализом и так далее, и так далее, и так далее. Для микро и малого бизнеса вопрос ценообразования очень часто решается на кончиках пальцев и интуитивно. То, каким образом это происходит, достаточно часто приводит к недостаточно эффективному ценообразованию. Мы остановимся только на нескольких ключевых аспектах того, что тебе может быть полезно рассмотреть. Опять же, подходы к ценообразованию крайне сильно отличаются и от сегмента, и от товарной категории, от товарной формы. Поэтому, если ты чувствуешь, что вопросы связанные с тем, сколько мы просим за наш продукт или услугу, это следующая зона роста для тебя, то я рекомендую обратиться к классическим маркетинговым трудам. Тоже я приведу ссылки в описании. И, в общем, изучить пару-тройку глав на эту тему. Там потребуется некоторое знание математики. Uh, небольшое погружение в классические экономические термины, такие как эластичность спроса, uh, Нужно в общем уже будет достаточно хорошо разбираться в финансовой математике, uh, в понимании того, что такое uh, постоянные переменные издержки, что такое uh, чистая приведенная стоимость uh, и, и так далее. То есть вот, uh, немного нужно будет потратить на это время. Но какие очень важные моменты все равно полезно проговорить насчет цен? Во-первых, что компания создает ценность преимущественно через неценовые маркетинговые инструменты для самой себя и для потребителя. То есть если ты конкурируешь с другими предприятиями на рынке ценой, то шансов этого бизнеса в долгосрочной перспективе, честно говоря, довольно немного. А, уже многократно классиками маркетинга говорилось о том, что ценовая конкуренция — это путь к банкротству. А, наоборот, нужно стремиться повышать цены, а не снижать их. А, снижение цены — это очень жесткий инструмент конкурентной ценовой борьбы. А, и для микро и малого бизнеса он не, он не то что не эффективен, он вообще не должен рассматриваться никогда, кроме какой-то очень краткосрочной перспективы, когда нужно, например, там, распродать, распродать складские запасы или еще что-то такое сделать. Если речь идет о долгосрочной стратегии, то не нужно фокусироваться только на управлении ценой. Существует несколько подходов вообще к определению цены на тот или иной продукт. Первый подход... Это подход от себестоимости. Когда мы разбираемся, сколько требует наш продукт или услуга в закупке сырья, в амортизации производственных линий, в переменных издержках, постоянных издержках, трудозатратах в фонде оплаты труда, рассчитываем очень точно себестоимость, включая туда все вот эти вот пункты, и добавляем какую-то норму прибыли. Снова, маркетинговые классики сходятся уже достаточно давно в том, что такой подход недостаточно эффективен. Более эффективным является другой подход. Это попытка продать тот или иной продукт или услугу каждому конкретному клиенту по максимально высокой подходящей для него цене. То есть это не предельная сумма, которую он готов заплатить, но и не какая-то стандартная сумма по рынку. Естественно, это сложно. Мы не можем э, в кофейне оставить цену на кофе, глядя на клиента, насколько хорошо он одет. И это работает не всегда. Но вот вопрос поиска баланса, он очень важен. При этом некоторые рынки, например, мой родной рынок, э, в котором я трудился и тружусь до сих пор, рынок диджитал-маркетинговых услуг, то есть компании, которые занимаются веб-разработкой, SEO-оптимизацией, поисковой рекламой, они наоборот если мы берем перспективу 10-15 лет назад, шли установкой цены от клиента. То есть сколько у вас стоит сайт? А давай-ка назовем вот такую сумму. Почему такую? Ну потому что этот клиент сможет столько заплатить, и мы на этом вроде как заработаем. То есть компании, проблема в том, что они не могли определить адекватную эту себе И, конечно, если ты не умеешь считать себе стоимость продукта или услуги, которую ты производишь или продаешь, ну, вот такой подход, к нему переходить слишком рано, и нужно начать с этого. Но если вы в бизнесе твоей компании можете адекватно рассчитывать полностью, со всеми издержками себестоимость, то тогда полезно переходить на следующий этап, на более какое-то узкое сегментирование клиентов, на динамическое ценообразование, на то, чтобы варьировать ценностные предложения и тем клиентам, которые могут заплатить больше, добавлять к услуге или продукту какие-то премиальные фичи, за которые можно запросить больше денег. Какое-то премиальное сервисное обслуживание, какую-то вариацию продукта или услуги и так далее. Это позволит на определенных сегментах получать просто большую, большую маржинальность, больше норм прибыли иметь. Поэтому вместо того, чтобы управлять ценой, гораздо лучше управлять воспринимаемой для клиента ценностью. И для этого нужно то, о чем мы очень много говорили до этого, находиться в ВКонтакте, искать инсайты насчет того, какая ценность может побудить человека заплатить больше денег. Еще я напоминаю, мы рассматривали вот этот график э, Клейтона-Кристенсона о подрывных инновациях. и как раз вот в этой парадигме мы говорим о том, что если это существующий старый рынок, в котором движение происходит где-то в районе ну вот, массового рынка и перехода из нижнего слоя наименее прибыльного потихоньку к более прибыльному во времени, то для большинства микро и малых бизнесов такое управление ценой и ценностью с помощью каких-то поддерживающих улучшений является адекватной, эффективной работающей стратегией. То есть ты смотришь на свой бизнес, ты видишь, что у тебя есть определенный продукт, который нацелен либо на верхние слои рынка, либо на массовый рынок, либо вот на какую-то часть рынка здесь, но в общем, на существующий сегмент с существующим спросом, который закрывает определенную потребность. И тогда ты можешь м -м, варьировать воспринимаемую ценность для клиента таким образом, чтобы перемещаться из, э с чуть более высокой скоростью из э сегмента в районе массового рынка или чуть ниже в более высокий, увеличивая норму прибыли. То есть мы видим, да, что верхний э слой рынка он является наиболее прибыльным. Если ты начинаешь разрабатывать новый продукт или услугу, если ты заходишь с другой стороны, Используешь свои ресурсы для, ну пусть даже, возможно, даже для подрывных инноваций. Когда ты исследуешь какие-то job stories и видишь, что есть какие-то сегменты клиентов, которые раньше вообще не платили, потому что для них не было достаточно дешевого продукта или услуги, то тогда у тебя возникают новые способы ценообразования когда ты ставишь низкую цену и начинаешь поддавливать рынок снизу. Для микро и малых бизнесов это почти невероятная история, но а, почему бы и нет. Здесь мы говорим о том, что нам при ценообразовании, для большинства бизнесов мы находимся вот, как бы вот где-то здесь, и есть верхняя цена, которую рынок вообще готов платить, и есть минимальная цена, которая на этом рынке вообще оправдана. Это, она определяется, исходя из себестоимости, плюс какая-то минимальная норма прибыли. И вот задача твоего бизнеса — это непрерывный поиск баланса по воспринимаемой ценности и соответствующему цене между вот этим самым-самым максимумом, потому что там сложно с продажами да, обычно, и сам-самым минимумом. Когда ты ищешь этот баланс и занимаешься более узким сегментированием, динамическим ценообразованием. Напоминаю, что важно возвращаться в блок про когнитивные искажения, помнить о том, что существует э, история с гиперболическим дисконтированием, с э, когнитивными искажениями, с первым предъявлением цены, э, с сравнением с более дорогими и более дешевыми э, предложениями. Их очень много, их тоже нужно исследовать. И, наконец, последний важный пункт, о которых мы поговорим на следующей неделе, это что работа с ценообразованием, что для нас, собственно, важно в этом курсе, вписывается в ту же самую тактику развития маркетинговой системы. То есть, если ты чувствуешь, что с твоим ценообразованием что-то не так, то, во-первых, ты идешь и изучаешь соответствующую маркетинговую литературу и, возможно, до некоторой степени изучаешь финансовую математику, и экспериментируешь с гипотезами о ценах и ценообразовании теми же самыми способами, которыми ты экспериментируешь при развитии всей маркетинговой системы в целом. А, надеюсь, что а, эту мысль а, ты тоже где-то у себя запишешь на подкорке, что работа с ценой, тоже может быть достаточно эффективным. Но моя практика показывает, что когда в микро и малом бизнесе нет никакой маркетинговой системы, то вопросы ценообразования все-таки решаются чуть позже, после вопросов, связанных с клиентскими сегментами, потребностями, ценностными предложениями и, и так далее. Поэтому отталкиваемся от потребителей в тот момент, когда развитие маркетинга доходит до той стадии, когда ты понимаешь, что можно экспериментировать с ценой, пользуемся ровно теми же самыми инструментами, которыми мы пользовались до этого.